Next RP! Вы готовы увидеть настоящий RP Live проект на системе DarkRP? Тогда присоединяйтесь к нам. У нас вы сможете расслабиться и играть в свое удовольствие. Квалифицированная администрация, уникальная сборка, красивая карта. Воплощайте свои мечты в реальность на нашем проекте. Мы ждем вас! Последние несколько роликов были разрывными для моего, казалось бы, помирающего канала. Чего уж греха таить, ровно год назад на стриме я мог еле-еле собрать 20-30 человек. А сейчас мне удается удерживать онлайн в районе трех или же четырех сотен зрителей. За что вам огромное спасибо. Прошло буквально несколько месяцев с моего, так скажем, необычного возвращения. Но еще не время сдуваться, ведь я вернулся с новой порцией долбоебов, школьников, отбитых фанатов и прочей нечисти. Санитар Дарк вновь берется за работу. Так, ну и что? я должен по закону жанра снова на какое-нибудь нарушение наткнуться, едва выйдя только с этого спавна. Но пока ничего такого не происходит. Пока такого и близко, ну, нету, вообще... Голосуем, конечно же, за увольнение, ну, а чё? Кнопка есть, можно нажать, почему бы и да. Разрешенное оружие любое. Ну, раз любое, то любое. ДПС, ты конченная соната, ты нахуй меня убил, идиот, блять. Напоминаю то, что за оскорбление в нон-РП чате вам полагается либо мут, либо гак. Если же вы оскорбляете в текстовый чат, вам полагается мут. Если же вы оскорбляете в голосовой рвете глотку, чтобы обосрать оппонента, вам полагается гак. Осуждаю такое поведение. Вообще, может он реально виноват, и его просто так убил этот ДПСник, но оскорблять это не повод. Мы, конечно же, всегда за адекватное и не токсичное, то есть здоровое общение. Мут, гак, 15-60 минут. Офенс, 1-1. Фан, чат, мут, 30 минут, 1.1. Молчать нахуй! На что ты сядешь? На хуйдроченные, либо на пики По совету, куда лучше, если пользовался. Сука, стоять а вот мразь, ебаная. Маму ценить надо, сука, блядь. Нихуя <свято> <ген. Вот> <свято> себе. Смор... <свято> ебать вы, дебилы, блядь. Цените, уба. мать, ебаный рот. Охуй. Да, да, да, цени свободу, придурок, сейчас тебе тоже пизда. Приду. Граждане, внимание! Глава города объявил комендантский час. Просьба всем... Не поиграю, я подавал за... и ждать дальнейших указаний. Этого -этого чела, за бандита. Мне придется сука разбираться с челом, который за маму убить готов. Это, конечно, обидно. И это, конечно, нехорошо, но, но убивать человека, тем более, прямо на вокзале. Когда он только-только приехал. Там, по-моему, ни одно нарушение сейчас рассказывается. Что у меня есть, демонстрация. Здорово. Чуть-чуть. Да, не, ничего не случилось. Ты же был прав на все сто процентов. А давай еще предугадаю. Ты, наверное, сейчас будешь пытаться узнать меня по голосу. Тем самым, начиная мешать разборкам и затягивать их проведение. Это сейчас будет звучать не как камень в огород этого сервака. Нет, с этим все в порядке. Но есть такие игроки, есть отдельный ряд уебанов, которые намеренно пытаются затягивать проведение разборок. А потом это аргументировать тем, то, что разборка идет слишком долго. Отпускай меня. В рот ебал таких, если честно. не Вижу. Поэтому мой вам совет, если вы собираетесь здесь работать администратором, при нарушении игрока тепните его, скажите, за что он получит наказание и какой срок. Больше с ним не нужно ни о чем разговаривать, просто накажите его и все, пусть с ним ебется кто-нибудь другой, он тупо вам может затянуть разборку и не получить наказание. Криминал фрекил. Так, ты кто? Я бибстера. случилось? Что случилось? Криминал фрики. А у него нет нарушений. О, я это думал, здорово. Потому что меня так нешь. Здорово. У тебя Offens Parents. Можно будет у тебя Насколько мут в чат на ну, да, 30, 30 минут. Я... вот 30 у тебя не было. Меня нет, у тебя не бан, у тебя мут, мут будет, и все, не более. Ну мут, мут, да. Мут, да. У него пара, очень не у просто, нет просто, это просто офенс чем-то лучше что и просто opens... чем-то лучше он это тут, причем, я, я просто говорю, говорю про его все нарушения. Голову, перейдя, что да, потому что я не терпила, блядь, как ты. Понимаешь? Я не а, люблю терпеть, ну когда да. нахуй моих родственников он не жарко. Терпи, потерпи, потерпи, терпеть. я пока говорю. Ты потерпи, когда тебе головой, блять, бунита смака. Ой, я просто забыл микрофон выключить. Еще одна заметка для тех, кто собирается отменить не только на этом серваке, но и на любом другом. Это не считается за отмазку и за оправдание. Можно сразу влепить наказание. Более того, я как такового повода ему не давал для того, чтобы себе так вести ну я по факту сказал потерпи сейчас я высказываю насчет наказаний и нарушений и зачем он начинает пытаться с кем-то спорить а потом открывает свой рот и сыпет оскорблениями ага оскорбление администратора да, да я забыл О. это в смысле где с Лечи память блять а свинья ебаная лечи память сука ты оскорбляешь игроков на разборке у меня есть ты не игрок ты свинья ебаная которая нарушает правила ладно я ты... а так все чат что? ты стой, муд стой, получил стой, я, стой, тебя я тебя возвращаю куаранда я тебя возвращаю не проживусь стой, стой скажи что нибудь верну телепортом Что ты говоришь ты скрипач? Что ты совсем? Что ты хотел? ну просто скажи ты скрипач нет? да ты скрипач блять нет, стой, просто скажи, говори, говори что-нибудь. Ты, ты не скрипач, да? Не. Угу. А, вот нет. Нет, я думал ты скрипач. Так, ну у тебя ну мут на два часа за 1,3. Точнее, будет у тебя, наверное, на... ну да, мут на два часа ну, за 1,3. Блядь, ты скрипач, ебаный рот. Какой скрипач, что ты хуйня не несешь, Ты будешь разговаривать по поводу вот этого твоего нарушения ну ты скрипач я же я же знаю так э, смотри у тебя ага. 1 и 3 это будет мут на два часа получается да окей потом неадекватное поведение на разборке ты не разговариваешь да, еще по я поводу. знаю все нарушения да, не все ты еще знаешь я тебе тебя все перечислю Free kill. Все знаю абсолютно. Да мне похуй. Давай быстрее. Ты просто скажи, ты скрипанчик, нет? Голос один и тот же. Ебать, это реально ты ёбаный род. Ребят, извиняюсь, админ за неадекватности игроку сколько. Давайте полагается? быстрее. О, привет. Это. если он тебе мешает как-то разборки, это 7.4 бэтплеер, а если он неадекватен на разборках, то там 7.5. Ага, понял Да, да я, я просто цепь, тэпнул понял. его в админзону Он чела взял, убил получается За оскорбление в чате Хотя он самого спровоцировал этого чела. Он его взял, убил сайди Прямо на вокзале при мне Я его тэпнул и начал Говорить там то, что типа меня В, этот, в унитаз головой макал Бля, извращенцы у вас какие-то играют, серьезно Ой. Потом он начал меня спрашивать Скрипач ли я или нет он, он, У него просто пластинка заела вот Сейчас я тебе докажу Молчите просто Времени нету. Это нужно Можно скрипач, побыстрее. Пацаны. Ебать. Ну <смех> я ж говорил, блять. Да это скрип. Как вы, над ним можно поиздеваться, над долбоебом? Скажите. Блин, ты меня попугал? Я подумал уже, что я видел в Ютубе. Ну, джай, так ещ поидеваться ему. Убить его никак нельзя, там не знаю. Бля, дайте ствол, блин. я его хочу застрелить, блядь. Побыскрипые. Да ты ж скрипач, ну просто скажи мне. Просто скажи. Ну, ну скажи, давай, скажи. Так, теперь. Скажи ей слово, свинья. Да бля, это ты, сука. Очко ставлю, пиздец. Бля, это реально ты ⁇ банируешь. Жал, 30 минут. Почему, когда я включил демку, ты молчишь? Ну что за хуйня, напишешь? Ну, 7-4. Не позволю себя дианонить. Так. Теперь что? Скажи хоть слово, Малю. Хуй тебе. Так. Еще 60 минут. Так, 90 уже минут. 4-1. 3,4 фрикил. 150 минут. Скрипач, пиздец. Здорово. Ты ля, он, он не бомбит особо. Он бомбить начал только в начале самом, пока еще меня не узнал. А потом он уже все перестал бомбить. Хуеть, конечно, у них логика. То есть, если бы это был обычный администратор, он бы бомбил его, пытался бы, типа, хуй сосить. Не типа... Ой, забыл микрофон выключить, все такое. Ну, такое себе поведение. Двуличное немного, мне это не нравится. Давай, поехали. Катай просто по городу, там, где будет много людей, скажу остановить просто и все. Нихуя себе! Да, все видел. ездить собрался. Давай, уходи в смысле бесплатно эти э, деньги я его а, я же заплатил за проезд ты че? на рынок давай еще на рынок попробуем заехать Где рынок? рынок это ты назад выезжаешь вот туда откуда ты заезжал и прямо прямо прямо вдоль железных путей Бля, да ты можешь рулить нормально, сука, держи руль. Я не на краш-тест записался, бля, на поездку. О, догоняй, догоняй вот этого трамвая. Да не надо его, блядь, подрезать, ты еще не доехал до него. Все, теперь вот, все, я здесь выйду. А ч они выкупают все, все квартиры и не живут в них? Дори хасу. О, заебись. Бля, че все такие языкастые, сука? Пишев нахуй отсюда сча-то. У нас здесь позитивное общение без негатива. Генерал пиздосос к вашим услугам. Это моя должность. Это я пиздосос, а не ты. Это я пиздосос, а не ты. Оо, у 3.4. Вот он и начал хуйней страдать. Жайл. 3 3. Сейчас отдыхай. Да не дергай. Да не дергай дверь, да я выйду, блядь. Ты что, ненормально? Дай мне выйти. Игроку блядь, бродяга выпало РП удачи. 41 из 100 Показывайте руки Понял, лицом к стене. Что он сделал такого? Что ты его лицом к стене ставишь? Шиз, отстань от него. Факает людей. На этот сервак недавно добавили вот эту функцию толкания на R Вы подходите, чела толкаете, у него такая вспышка на экране. Некоторые этим обузили, ну просто потому, что есть функция, почему бы и не попользоваться по поводу и без. И ввели правило фрипуш. Теперь это запрещено делать без особой на то причины. Вот к чему я веду. Этим заниматься должна далеко не полиция, а, например, какой-нибудь, как я думаю, санитар. Тут санитары есть для дурки, они могут его быстренько упаковать, увезти, лечиться, накачать его какими-нибудь таблетками, и сделать из него дегенератор. Ну или на крайняк просто подать жалобу за этот сраный фрипуш, чтобы он отлетел. А не бегать, угрожать ему оружием, возможно. Стрелять в него, убить, или же как-то еще по-другому мешать играть. И что дальше? Тебе это мешает как-то? мешает он меня толкает. А, то есть, пока это тебя не коснется, тебя вообще не ебят, что происходит. Зачем ты тогда в полиции служишь? Блять, я тебе объясняю, приду, ты кусок, я... Но я думаю, тут тут дураку, понятно, то, что я не начинал с агрессии первой, я лишь на это отвечу. Изначально я спрашивал, зачем он его пытается заковать. Окей, он мне говорит, что он всех толкает. Потом я узнаю то, что он толкнул, когда его, только тогда у него появилось желание его заковать. Не кажется ли вам то, что вот конкретно по этой логике ему в принципе не нужно играть на этой профе? Он на этой профе защищает не горожан, чем он в принципе должен заниматься, он защищает только себя. еще не забыл он собой на эту профу прихватить двойные стандарты. Я могу оскорблять кого угодно за что угодно, а меня оскорблять не могут. Это оскорбление полиции, значит посажу, потому что могу. Заткни боло, ты свинья <плёжу> ёбаная, <колегаю>. ты. Оскорбление. <плёжу> <плёжу> <плёжу> <плёжу> да, да, да, блять. Да не <плёжу> стану, я, сука, лицом <плёжу> <в> снег. <стен. плёжу> ты свой рот сам свой гнилой, блять, вонючий открыл. <плёжу> Закрой рот, нахуй, воняет. <плёжу> не <Немытая> рожа. И <плёжу> оружие. <плёжу> <плёжу> Свиноголовый, блять, долбоеб, пойди нахуй, говорю <плёжу> <зори> от меня. <плёжу> Ты чё, сука, делаешь? А, ну давай, давай, давай. Ага, ага. Давай, давай, давай, давай. Толкайте нахуй этого придурка. Иди нахуй, говорю. Вызывай, вызволяй меня. Ага, хорошо. Гусалини гусь. Уебок, сука. Пока, то есть, его это не коснулось, какая нахуй из него полиция, спецназ, за кого он играет? чуть дебил, 70 часов наиграл, до сих пор не смог выучить правила, ну реально дебил, потал. Что? Что? Ты мне скажешь? что. Оскорбление госслужащего, я тебя, я посадю, Ты, будучи госслужащим, оскорбляешь был, будучи других людей, да? Это ты так информацию доносишь или что? Чего ты молчишь? Я что, со стенкой говорю? Алло, отвечай. Вечай, ну, а сейчас не буду? Вечай, а что ты мне сделаешь? Давай, что ты мне сделаешь? Бетплеер. Ну, что ты мне сделаешь? Мы сейчас не в зоне Бетплеер. Что, Бетплеер? Должен разговаривать с домином не с тобой? А я что, не администратор, по-твоему? Ну, раз жалоб разбирать не ты должен? а я ее не разбираю я с тобой просто говорю но я в любом случае а администратор я, хочу, да, в любом случае. я в любом случае администратор это не имеет значения в смысле не имеет значения ты сказал да, то что ты разговаривать будешь с администратором я администратор но я на тебя жб не подавал я с тобой говорю, говори со мной я тоже. С ну, если ты же бы не подавал, какие могут быть ко мне вопросы? Это не от меня того факта, что у меня могут быть к тебе вопросы. Ну, что, что? Тебе пиши вопросы. жалобу, админ примет, я тебе что, уже все, вопрос тебе задал. Хамат. Я тебе уже вопрос То есть ты задал. доносишь Какое? информацию за гос. Через... Только... через. Я не буду на него отвечать только потому, что ты ее. Ты просто спрашиваешь. Даже жалобу не подавал То есть подавал ты а адвоката ждешь Открыть или меня? что, блядь? Ты в суде? Нет, чел, ты в игре находишься. И что? И что? Окей, хорошо. Нет, ты пиши админу. если я не напишу, не что будет. Если я не напишу, что будет. Если не напишу и заджаль у тебя сейчас. Да мне похуй, чел. На твою демэдж. Да. Да. На твою демку. Хорошо. Что мне ждать, просто жди. Я... Да. Что да. мне, блять, ждать? Да. Я жду да. уже да. Не, да. не первого такого игрока, как ты, долбоеб. У оскорбления на разборках, Нет, я, я не оскорбляю, я называю вещи своими именами. Ты в данном случае долбоеб. Давай будем честны, не скрывайся. Да, мы в, в нон-РП обстановке, играет. так что тебя просто можно называть так, что? как ты себя позиционируешь. Ты долбоеб. Нет, нет это нон-РП зона, блять. Ты оскорбляешь. Ну я тебе и говорю, то что мы в нон-РП разбираемся сейчас. Я называю вещи своими именами. В данном случае ты долбоеб. Я тебя называю. Поэтому долбоебом. По, поясни, поясни. Кто ты, чтоб тебе пояснять? Ты долбоеб, долбоебом ты не поясняет, их перед фактом ставят. Привет. Он полностью игнорирует все мои Слушай. вопросы, касаемо той ситуации, когда он нарушил правила фреарест Получается так. Там бегал гопник. Он а, толкал, секунду. короче. Ты да вроде бы У там. У тебя же этот по-любому запись есть. Я же знаю, у тебя запись должна быть по-любому Давай сразу перейдем просто к демке Если на демке видно его ношение, мы сразу его забаним без разбирать. Не вижу смысла растягивать весь этот процесс Так я как а, раз таки не растягиваю, я вкратце ситуацию описываю Гопник бегал, толкал несколько людей За ним увязался полицейский Ровно с того момента, как он конкретно его толкнул, этот гопник Вот За толкание, в принципе, вроде бы ничего не дается И они не запрещены, иначе зачем их водить? Я бегаю, пытаюсь есть, ему объяснить. Там в правилах, по-моему, этот есть пункт, сейчас я его недавно видел, там, короче, типа просто так без причины толкать нельзя. Mm -hmm, хорошо. Я пытаюсь ему объяснить то, что Ты стоял, игнорил до того момента Все его толкания До тех пор, пока тебя самого не толкнули Тебе не кажется, что ты не совсем типа компетентный полицейский Он мне начал Знаешь, каким образом объяснять? Путем оскорблений типа, Ты, придурка, кусок Не понимаешь, что ли, все такое Я ему, естественно, в ответ Тону говна тоже вылил Ну, типа, заслуженно и он тут же начал юзать возможности своей профы, мол, оскорбление госслужащего. А то, что госслужащий себя ведет не как госслужащий, а как свинота, его в принципе не смутило. Так, а что у нас, у нас тут чисто фреарист, да? Ну, получается, что так, якобы я его просто так оскорбил, полицейского. Я бы его полицейским на самом деле не назвал, если бы я а услышал со стороны Челу рандомному пытается что-то объяснить, начиная с оскорблений Даже у нас полиция, с какая бы она согласен. кривая, косая бы не была Она все равно сначала, ну, вежливо начинает диалог, а не вот это Ты придурка кусок Ходит, бьет да, меня дубинкой до тех пор, пока согласен. не посадит А это, кстати, при у нас, есть, он просто так тебя палкой пиздил Ну, потому что ему нужно было меня остановить Я от него убегаю Нет. У тебя Демка есть. Ты это отрицаешь, я не могу понять. Такого не было? Демка есть. Я вопрос тебе задал. Такого не было? То, что я сейчас описал. Не было такого? Или, или я сейчас это себе придумал? Нет, я, может быть, придумал чела с таким же ником долбоебским, как у тебя. С таким же голосом в РП, как у тебя, да? Уебанским. Еще не сломанным нормально С чего ради я буду отвечать на твой Потому вопрос? Потому что ты сейчас на разборке Если ты не будешь отвечать нормально на вопросы двух администраторов Которые с тобой говорят у тебя Будет бэтплеер Ты мешаешь проведению разборок И пытаешься их искусственно затянуть Ты в курсе, нет? Ты имбецил Ты 70 часов наиграл, сука, на сервере Ты правила до сих пор не знаешь Даже таких элементарных Или у тебя мозгов, блядь, не хватает Элементарно тупо зайти прочитать правила. Ну а киеври тут есть... А, все, да? Съехать не получилось, ну хорошо. Но в этой истории ты спиздил. А, так значит я все-таки спиздил, но ты подтвердил, да, мой пиздешь? Ты, ты как, с головой дружишь? Нет, тебя били, блядь, дома или нет? Может ты пьяный играешь, я хуй знает. Ты пьяный играешь? Нюхнул? Храброй воды вы. Я говорил, что он толкал всех в мэрии. Меня? После. Нет, на улице это было. Это было на улице. Ты ровно с того момента побежал за ним. <свят> Чел, ты пьяница ебаная, иди нахуй отсюда. Он вышел туда. на улицу и начал так лать толпу. Так лать, блядь. вот, я тебе говорю, результат на лицо. Чел нахуярился, блядь, фунфэриками. <свят> а че ты, кстати, <свят> войс отключил? <свят> Что у тебя? Микрофон <свят> от, <свят> отрезал? Чел ты. попробую, писать ночью. Тебе, ну. Что, что мне ночью-то писать? Какая разница? Я могу кричать ночью, я могу говорить ночью, писать ночью. Я могу долбить по Без света. Ночью. Блять, проведи себе свет, ты в пещере что? играешь, что ли, пиздец? Ну мне поебать. Правильно, тебе поебать. Сидишь в пещере, блять. Я могу все, что угодно. Ну, кроме тройного так, тулупа. Не, это не был какой-то там допрос, где нужно было из меня выбивать инфу. Он просто пытался мне донести информацию, начав с оскорблений. Типа, ты придурка кусок. Я отчетливо помню каждое... О, войс было оскорбление или в чате? Да, voice. войс все не было. Не сомневайся. Voice, войс, войс. Ага, ну, значит, сейчас мы ему дадим как... И он до этого, буквально минуты две назад, он вполне себе спокойно там разговаривал. Голосовые связки порвались, или что. Так, ну, значит, вот. за... Уже вытали наказание, теперь Джайл следует, тут у нас. Все, готовь жопу к заселению, сучара. Давай быстрее! Тебе уже как свиньи рот заткнули яблоком. Очко прикрой. А что ты сделаешь? Опять меня в тюрьму посаджи, ебать, ты напугал. Последние слов. Ладно, последних слов не будет. А он как Вот водка, оказывается, пещерная обезьяна, мелкая. Спасибо за разбор. Сори, что от РП отвлек тебя.